Однажды один мудрец сказал Сосут мой сморщенный хуй Повторяйте эту охранную мантру, когда вас хотят обмануть или нагнуть Мысль одна пришла в голову, когда надумал собрать пока с нуля И хотел бы поделиться ею с вами Соглашаться или нет, дело ваше А какого хрена? Собрать пока с нуля стоит как купить БУ иномарку Я не буду рассказывать про дефицит, кремния и проблемы с логистикой Про это уже много сказано в ютюбе Меня интересует сама суть этой проблемы для конечного потребителя, конечно. Вот что я надумал. Нас, как пользователи, хотят оградить от персональных компьютеров. Идея заключается в том, чтобы поднять цены до небес. Рассказывать про дефицит и огромный спрос мне не надо. Вследствие чего, люди потиху будут отказываться от компов. В пользу, допустим, очков виртуальной реальности. Кстати, самый распространенный подарок на Новый год в 2022. Где-то такая статистика есть. И бац, тут как тут, вылазит лицо книга со своей метавселенной. Да посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже, эти, уже на шерсти закорела все. Кто-то может подумать, что я хечу его. И будет прав. Если даже отринуть его участие в метафизическом плане, направленное на закобаление человечества, и включить материалиста, то вспомнить хотя бы скандал вокруг Фейсбука, когда выяснили, что компашка сливает информацию о пользователях, спецслужбы. Это факт, не я придумал, и мой мозг больной. Илон Маск все я хайпа просто сделал твит, что съест хэппи мил из Макдачный в прямом эфире на ТВ, если его мемную собачью монету примут как платежное средство в сетях Макдональдса. Итог, появляется новая монета, связанная с этим событием, и тотчас дорожает на 257 тысяч процентов. И вот что я скажу, это дерьмо уже метафизического уровня. Деньги буквально сделаны из пустоты, до всех этих мемных монет раньше за криптовалютой той или иной стояла хоть какая-то концепция, а сейчас вообще ничего. Это не просто хайп, это уже колдунство. Мир стал другим и теперь идеи воплощаются в реальность максимально быстро. Да и за обычными деньгами зачастую стоит золото, а тут пустота. В 2022 пройдут испытания чипов от компании Илона Маска на людях. Нейролинг. Так, что-то доскладывается. Но еще не все детали найдены. Нужно основание всего строения. И барабанная дробь? Ковид. Вырисовывается вот что. Виртуальная реальность общая, не персональная. Целая вселенная в кавычках. Где и работать, и развлекаться можно. И главное, конечно, там безопасно. Не заразишься никакой короной. Прозвучало, как будто я топлю за это, но нет. Начало корона, конец метавселенной. Я не говорю, что это технология зло. Все зависит от того, кому она принадлежит. Коротенько получилось, основной посыл я думаю раскрыл, остальное вода и полемика. Полгода не пилил видос, много идей прикольных при себе, постараюсь что-нибудь из них раскрыть. Пока не забью хер как умею. Ставьте лайки и лайки. Да, дизов больше нет с момента последнего видео, так что остаются только лукасы. И комментарии на ваше усмотрение. До встречи.